Здравствуй, мир! А с этого сезона мы, как вы уже заметили, начали немножко тестировать горнолыжные ботинки и начали их тестировать в разных категориях. Одна категория была там, жесткостью 100, другая категория для тех, кто в теме, Жесткости 130, сегодня новый ботинок от ХЭД. Поехали! Да, этот ботинок был мне интересен он был мне интересен скорее даже не с той стороны этого ботинка который тестил я сколько со стороны другого ботинка который был универсальный Alpine TLT с дырками и скреплениями под ТЛТ, такой скитур но учетом того что это в принципе похожие модели и они похоже сделаны мне эта модель конечно была на тестах интересна и если помните я на испу рассказывал что да как бы мне вот по ощущениям в руках ботинок показался интересным и Манил, манил, манил, манил меня И сейчас, когда я приехал на тесты, его увидел, я не смог пройти мимо Естественно, я в него тут же впрыгнул Естественно, я на них тут же понял, погнал И в данном случае я делал тесты так То есть я брал одну и ту же лыжу и тестил разные ботинки Но этот ботинок, он не просто не дал мне того, что я ждал Он меня вообще просто вот был для меня открытием Потому что я не предполагал, что ботинки бывают настолько разные то есть, ну, я понимал так изначально, что там, ну, 130 ботинок, ну, там, тут будет, наверное, там немножко не так, тут он будет немножко не так, там немножко не так. Но в целом я понимал, что я получу, потому что у меня было достаточно, ну, какое-то количество ботинок, что 130 в моей жизни проходило через мои ноги. Но это было совершенно какое-то новое ощущение. И я, опять-таки, я не говорю о том, как они сели на мою ногу, потому что в тестах ботиноков, всех, которые делаем мы, мы не будем вообще говорить о комфорте ноги, потому что любой ботинок при помощи бутфитинга можно надеть на, в принципе, любую ногу, которая даже зачастую меньше этого ботинка, то есть, можно. Поэтому, зачем оценивать то, что, в принципе, можно изменить, да? Но мы не можем изменить конструкцию ботинка. Конструкция этого ботинка, на мой взгляд, она какая-то идиотская, абсолютно, Проблема реально с голенищем, она реально какая-то вот просто радикальная. Проблема в том, что глинище очень мягкая, мягкая сверху, снизу жесткая. То есть там, где глинище приделано к нижней части башмака, там все жестко. Там, где голенище в верхней части, там, где реально вот куда мы реально давим ногой, на, чтобы управлять лыжей, там просто каша кисель такая. Бля! Вот, притом это бля оно очень противное настолько, что когда мы делаем так, бля, то голенище гнется и заламывается в вместе подъема и вот этот залом он реально режет подъем и давит в ногу с учетом того, что у меня подъем достаточно высокий, да и как бы он и так в общем-то я достаточно острым все чувствую, ну как-то вот мне ботинок со второго там третьего вот этого бля уже сразу объяснил, что чувак на носы давить не надо, потому что как бы не надо, потому что тебе будет просто тупо больно, а мы все равно работать не собираемся. В общем, в итоге я могу сказать по ощущениям, по управляемости лыжи ну, я могу сказать, ну, жесткость 80, да, есть там, да, да, то есть вот. При том это выглядит еще как, то, то есть что такое хороший ботинок жесткости, все это ты едешь, ты застегнул еще, но, но не перетянул, чтобы кровь не, за, не замкнуть, да, и вот ты начинаешь входить в поворот. Сначала ты вытравливаешь некий холостой ход, такой люфт, да, и вот ты почувствовал голенью язык, и ты понимаешь, что там еще где-то миллиметров 5-7 еще будет сейчас вот сминание ваты, а потом начнется работа в голенище и ты так раз и пошла работа то здесь как бы ты вот вытравил люфт потом вытравил вату потом ты вытравил еще люфт потом ты еще, а потом ты уже понимаешь, что надо что-то делать, дожимаешь и он тебе давит, режет в подъем, но это как бы но это как бы вообще неинтересно, то есть это ну банально просто да я жду ботинок 130 я покупаю написано 130 там реально по факту 80 вот все остальное мне уже в принципе не интересно вообще не то как там устроены застежки не то как он там одевается снимается потому что в таком варианте его одевать не надо да я понимаю там валенок там типа liquid Fit, но там нечего фиктить ликвидить там ликвидить нечего там не ликвид ботинок в целом там скорлупа мягкая Понимаете, как бы вы ни насадили валенок, да, даже если вы там запените валенок и уберете вот этот люфт, ну, как бы пластик жестче не станет, голенище жестче не станет. А добавлять жесткости переключателями, которые располагаются сзади, смысла нет, потому что потеря жесткости спереди. Но в общем, вот так. Да? И при этом, да, я вас предостерегаю, хочу сказать, что у меня встречались хорошие батинги хэт в которых такого нет. То есть это конкретно вот э, болезнь вот конкретно этой модели, которая появилась только в этом году Я не знаю, насколько это э, вот сопоставляется с ботинками Core, насколько у них есть эта же проблема и решена ли она или нет Я не знаю, я его не тестил и вот так вот просто в холостую, да, потому что они там по форме похожи Я бы не торопился так говорить, потому что возможно там другой пластик, возможно там другое все вот, поэтому я призываю вас не торопиться с выводами да, Относительно других похожих моделей данного производителя Вот конкретно в данном случае Притом я еще вас более того скажу Я напомню по своему обзору о ботинках с ИСПА. Возможно у 120 го такой проблемы не будет Потому что там другой пластик, там немножко другой ботинок То есть возможно это только у 130 го Только за счет того, что он сделан из легкого пластика Ради... Уменьшение веса Но в итоге получился, да, легкий Да, легкий Но абсолютно не Применимый в катании ботинок Нет для кататься Ходить красиво, легко, да, до туалета Быстро добежишь на перегонки Кататься нет, кататься в таком не хочу Все, пойду за следующим Ставьте лайки, подписывайтесь, пока